Привет, друзья! С вами Алексей Васьков и сейчас я расскажу о Bounty Hunter и о том, как можно заработать с помощью 24-28 кликов. Около 100 долларов, от 50 до 100, скорее всего, получится у кого-то по-разному. Не знаю, может у кого-то больше, может у кого-то будет меньше. Итак, вы попадаете на Bounty Hunter. Скорее всего, вы по ссылке перейдете для... сразу на регистрацию. Это будет вот такая вот форма. Вы сюда заполняете имя. Имя просто свое, ну, то есть юзернейм. Сюда email, пароль. Повторяете пароль, говорит, что вы не робот, все регистрация. Дальше вы попадаете в кабинет. Скорее всего, вам надо будет еще подтвердить почту, на которую на которую вы указали. Перейти на почту. Там ссылку для подтверждения, активации. Да, там для активации будет ссылка. Дальше вы попадаете сюда. Идете на Paymon. Если вы не нашли ссылок на Twitter и Facebook, вы идете на в проекты, нажимаете на Paymon, потому что он сейчас пока единственный. А завернуть. Здесь описание баунти-компании. Я вам очень рекомендую с ним ознакомиться, потому что это определит ваш труд. Сразу хочу сказать, что максимум один пост-репост и 7 дней в неделю. За один пост вы примерно будете получать 50 монеток. 50 монеток это примерно около 9 долларов. От 5 до 9 до 10 долларов будет выходить у вас. Это за репост. И очень важные отчеты. Здесь тоже будет вот форма. Как, какой должен быть отчет но нас интересует на самом деле вот ссылки которые вы сможете на, найти для Facebook и твиттера по большому счету вся информация здесь которая нужна вы ее сможете знакомиться почитать дальше сейчас я объясню как в твиттере вы попали на группу твиттера обязательно если у вас вот так вот нажимаете читать обязательно и делайте вот такое вот простое действие я немножко назад я здесь уже лайкал и репостил вы Лайкайте, репостите, ретвитнуть, нажимаете. И на этом же посте э, скопировать ссылку на твит. Я ее сохраняю в специальную таблицу, потому что мне так удобнее. У меня не одна компания, их много. Так, это на твит-то вот сюда. И то же самое мы делаем с фейсбуком. Идем сюда. Тут есть лайк на русском языке. Это будет нравится. Нажимайте, нравится сейчас. Вот, понравилось, да если у вас если у вас просто нажимаете лайк у вас все подпишется автоматически дальше идете на там три поста вниз и начинаете лайкать напомню что всего один раз в день можно за 7 дней вы можете заработать до 120 наверное долларов день. лайк шер, все мне написали что мой пост опубликован на, на моей странице можно скопировать так нажав копировать адрес ссылки можно нажав на вот это, это время, сверху у вас будет ссылка. Ссылку копируйте и тоже вставляете сюда. Вот собственно и все. Дальше, когда придет воскресенье, отчеты можно сдавать в любой день. Тут это написано. Вы нажимаете «Добавить отчет» и сюда заполняете вот этот образец. Просто берете, копируете и вставляете. И дальше заменяйте ссылки на свои. Twitter не забудьте и фейсбука менять ссылки и, и соответственно, сами э, ретвиты и твиты. Ну, кстати, на них ссылки сюда. Все, дальше идет проверка отчетов. Собственно, вот я один уже отсылал, он принят. Дальше вам начисляют вот платежи. Если вы видели за один пеймент, получается 1,5 цента. Ну, вот Суммарно я заработал за прошлую неделю около 54 долларов. Так что подключайтесь, будьте активны, будет вам профит. Есть еще замечательная партнерка на 7 уровне. Если у вас есть друзья, которые также бы захотели бы заработать деньги достаточно простым способом, поделитесь ссылками, которые вы найдете в личном кабинете, и будет вам счастье. Если будут вопросы, задавайте. Ссылки вы найдете либо в описании, либо у того человека, который вам дал это видео. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал в Телеграме, выполняйте задания и будет вам больше денег, больше профита. Всего доброго. Все, пока.